Сегодня, 5 марта, 67 лет тому назад, брошенный приближенными и друзьями лизоблюдами, наконец сдох подонок Сталин, тиран, кровавый палач и убийца. 5 марта умер Прокофьев, и об этом никто не знал, потому что одновременно с ним сдох товарищ Сталин. 5 марта отошла господу Анна Ахматова, но об этом мало помнят, потому что того же числа сдох товарищ Сталин. Когда он умирал, его соратники трусливо боялись зайти к нему в комнату, чтобы оказать первую помощь. Закончился самый страшный кошмар в истории России и ее колоний – сталинский режим. Тоталитарный и абсолютно бесчеловечный. Это были четверть века казни и пыток, репрессий целых народов и слоев населения, массовых убийств, расстрелов, четверть века рабства, лжи, подлости, возведенной в ранг официальной государственной политики. Четверть века зла, чистого социального зла внезапно закончились. Машина смерти, до последнего дня работавшая, не переставая, вдруг остановилась, и из кровожадного ненасытного чудовища Молох превратился в мумию, вскоре отправленную в мавзолей. Страна стала просыпаться от худшего сна за все существование этой страны. Поэтому я славлю этот день. Просто жизнь, без страха внезапной смерти, воронков, МГБ и ГУЛАГа. Во-первых, нужно порадоваться этому дню. И помнить о том, что и этот сдохнет. Мы пока не знаем, какого числа и какого месяца это будет. Будет ли это морозным январским днем или хорошим солнечным апрельским или жарким августовским, но рано или поздно, и эта тварь сдохнет. Ровно так, как сейчас, через почти 70 лет, вспоминают о смерти тирана, говоря только в его след «сдох гадюка», ровно так же когда-нибудь будут говорить и вслед этому, продолжателю сталинской идеи. В этом нет никакого сомнения, и это внушает оптимизм. Больше чем уверен, что таких памятников Путину, заваленных цветами, уже не будет, ибо это ненормальное поколение скоро отправится за своим вождем, и вряд ли будущее поколение понесет гвоздики убийцы. В адрес таких правителей только проклятие и презрение. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь наступит время, когда Сталин, и в России в том числе, будет причислен Гитлеру, ибо во всем мире эти два персонажа идут бок о бок вместе. Один развязал жестокую войну, фактически уничтожив свою страну и поставив свой народ на колени. Другой не успел развязать эту войну, но уничтожал свой собственный народ на своей собственной территории, не только строя руками зэков все это мнимое советское благосостояние, но и бросая в жерло войны миллионы, не задумываясь об этом. Большинство так называемых побед Сталина – это были самые настоящие военные преступления, расследовать которые еще предстоит, и еще предстоит громко озвучить и предать суду кровожадных преступников. Скорее всего, Владимир Путин досидит до своего последнего часа, но он может быть уверен, когда сдохнет он, вряд ли у кого-то найдется доброе слово в его след».